Прямо сейчас, в паблике ВКонтакте Шок мы разыгрываем 10 призов. фоны, пак девайсов от Logitech, 4 скина и премка на Аби Шоке на один месяц. Тебе нужно всего лишь поставить лайк и подписаться на паблик, репосты делать не нужно. Ссылку я оставлю в описании, попробуй принять участие, может быть повезет. Привет, молодые люди, я Шок, и уже 3 года я занимаюсь этим YouTube каналом. Я занимаюсь CSGO, я занимаюсь тем, что просто что-то записываю на видео, рассказываю, говорю, показываю, играю. А вы это смотрите. Учитесь чему-то, получаете какую-то интересную информацию от более опытных игроков на этом канале. Я не про себя, я про людей, которых приглашаю. Я никогда не был смешным блогером, у меня никогда ничего не было рофильного. Хорошо это или плохо, я не знаю, но я никогда не ставил это в приоритет. Моя была задача это стабильно показывать то, что происходит у меня в жизни, то, что меняется в этой игре, рассказывать самые интересные вещи и делать эту игру более интересной. Понятное дело... Рынок растет, понятное дело, и доходы у нас росли у всех, и аудитория росла после бесплатной CSGO. К чему я это все говорю? Очень часто и очень быстро все меняется в этой игре и вообще на YouTube, вообще в интернете, вообще в мире. Но я очень хочу, чтобы каждый бы понял, что я сейчас скажу. Каждый год, каждый день у тебя меняется интерес. Сейчас ты смотришь этот ролик, играя в CSGO. Через месяц ты не будешь в эту игру играть. Ты перейдешь в Valorant. Перейдешь в Fortnite, не знаю, в Minecraft, в Call of Duty. Без разницы. Может быть, уйдешь вообще в футбол настоящий. Суть в том, что я хочу... Моя цель — это не быть блогером по CSGO, а быть блогером, которого ты знаешь и которого помнишь, и который тебе интересен. Моя задача — это чтобы я не был бы просто CS-блогером. Я хочу, чтобы спустя 2 или 3 года ты бы знал бы, заходил бы на этот канал и смотрел бы то, что мы развиваемся. Я такой же, как и ты. Я имею в виду, что... Возможно, я уйду вообще из этой сферы, буду заниматься чем-то другим. И я хочу, чтобы этот рост у нас был бы у всех общий. Я раньше снимал контент, который был интересен для какой-то определенной аудитории, ну, по возрасту. Она либо ушла, либо осталась развиваться со мной, потому что контент у меня лично, ну, как я вижу, поменялся. Сейчас моя задача, чтобы это не заканчивалось и чтобы всегда был бы рост, чтобы привлекалось бы больше людей с немного другими демографическими данными. Я теряю с каждым таким разом, по сути, доход, потому что такой аудитории меньше на YouTube, которая постарше. Но мне просто это интересно. Я устал и знаю то, что я перегорю, и я начну деградировать, если я буду снимать одно и то же в течение многих лет. Я надеюсь, ты меня услышал, и сейчас я решил собраться со всеми ребятами, с которыми я контактировал несколько лет подряд мы делали им подарки там компьютеры всякие прокачивали им девайсы это все у них понятно дело осталось и мне просто интересно насколько сильно изменилась их жизнь после всего этого дела Поэтому сегодня мы поговорим и с Нурслутаном, который меня кинул на компьютер, с Ваней, который ученик лайфхакера, и с Яриком, который отказался от Медузы, и Матвей, который выиграл меня на имке и в итоге стал победителем э, компьютера. Да и по сути много еще чего интересного было, поэтому я думаю, что можно начинать. Приятного тебе просмотра, это большой будет ролик, он больше будет интересен тем людям, которые олды на этом канале, которые смотрят этот канал давно. Приятного просмотра, надеюсь мы уместимся в 30 минут. Погнали. А, кстати, я опять же говорю, любой лайк от каждого человека, который смотрит этот ролик, помогает, не, ну, допустим, даже не алгоритму YouTube, но мне. Чем больше лайков я вижу, тем больше поддержки от вас вижу. Я правда это ценю. Это не просто цифры. Ну, это просто цифры, по сути. Но когда вы нажимаете на нее, значит, вы не только посмотрели, но и еще и нажали на что-то. Короче, всем приятного просмотра. Ярик это первый человек, который получил компьютер от меня Это был мой первый опыт Я сделал конкурс ВКонтакте на 70 тысяч участников, где разыгрывал Медузу Он выиграл, но отказался от нее И сказал, Эрик отдай на благотворительность Чуть позже я с ним связался и сказал, чувак, ты красавчик Давай тогда я тебе не только компьютер подарю за такой мув Он получил компьютер, мы сделали пару роликов Люди смотрели, там около миллиона просмотров должно быть 100% на всех этих записях И в целом получилась классная история Прошло, кстати, около трех лет Ярик Привет. Привет. Слушай, это уже наш четвертый ролик с тобой вместе, правильно? Да, да. Прошло уже два года? Ну, да, даже больше. Так, у вас была предыстория уже, как мы с Ярком связались, что он сделал. Но, согласись, тогда было участников в конкурсе 70 тысяч человек. Да, что-то подобное? Да. Ты выиграл единственную эту Медузу. После нескольких реролов. Да, да, да, мы тебе роли, да? Были ли у тебя после этого такие же выигрыши, э, наподобие этого, но с таким маленьким нет, шансом? Нет, даже вообще не было выигрышов. Сейчас тебе сколько лет? Мне сейчас 13. То есть это все было тогда, когда тебе было 11? Да, ну это было даже когда мне было 10, перед mm -hmm. днем рождения, вот это все случилось. Я понял. А, тогда ты играл в CS а сейчас, как я понимаю, ты перестал играть в эту игру. Да, просто натипно на однообразная игра, она доедается временем, когда ты играешь несколько лет в нее. Хотелось какой-то динамики, поэтому я начал искать другие варианты. И пришел к Валоранту? Ну, сейчас вот Valorant, он в нем не было обновлений, и я, меня друзья позвали Fortnite с ним поиграть. То есть между Валорантом и Fortnite. У тебя сейчас, вот давай по факту говорить, вот ком компьютер, который ты получил, он хорош или были проблемы с ним? Проблем не было, FPS стабильный. То есть, ты довольна? Да, очень. У тебя э, все, все девайсы от HyperX, да? А, не все. Клавиатура не, не от HyperX. А вы... А т... т... я... Ну, я тебе что дарил по девайсам? Ну, мышку и клаву. А наушники не дарил? Нет, наушники нет. Я сам купил. Хм, а почему да, я не давно. дарил? А потом, что у меня были Razer, потом они... Зеленый, перестали работать, я купил себе HyperX. Вы знаете на улице? Было хоть раз? Было, было. Если что, в свое время Ярик был героем. Его реально... У него была фан-страничка. Ты ведешь ее? Я... Ну, у меня был еще YouTube-канал. Потом, как только я перестал снимать CS, ну, я переходил в другие игры. Снял один ролик по Fortnite, он вообще никуда, ну... Он просел. меня что-то... Я сейчас перестал заниматься ютубом. В, в ВК я тоже делал какие-то посты редкие. Сейчас хочу опять возобновить свою, только уже не ютуберскую деятельность, а стримерскую. Хочу начать стримить разные игры. Ну, ну, Султан это один из самых сложных людей, которых я встречал в прокачке пока, потому что по правилам прокачки нужно получить компьютер новый и отдать свой старый. Из-за того, что он был в Казахстане, взять мне в самолет нельзя этот компьютер, он слишком тяжелый большой. Я ему сказал, вот, чувак, сдэк, отправив по этому адресу, как только будет возможность. В итоге он его не отправлял, кажется, два месяца. Я записал ролик про то, что ребята, такие ситуации бывают. Вот меня кинули. На компьютер, так и было по факту Ну а потом он это все прислал, понятное дело Но в этом ролике я с ним поговорю и сделаю так Чтобы все было бы хорошо, потому что я слышал Что у него репутация плохая в Казахстане из-за этого э, ролика Я не хочу никому портить репутацию Потому что моя задача это помогать людям. Но просто такое говно случается Он, главное, извинился э, И понял свою ошибку Главное, чтобы это не повторялось бы просто Может быть, со мной это легко сделать Но с другими, там, мне кажется, это уже будет слишком проблемно То есть я в этом плане не злопамятно, Но просто это грустно и обидно было очень сильно, поэтому я не сделать ролик просто не мог. Так, Нурсултан, у меня сразу к тебе несколько вопросов. Я думаю, ты знаешь, что я буду спрашивать: что это да. было? Что это за дерьмо было? Зачем я должен был заниматься этим дерьмом? Почему я должен был писать твоим друзьям, а не тебе лично? Ну, это как бы было просто хала Мое халатное отношение. То, что по отношению к тому, то, что ты сделал, я просто. Как сказать, э, слишком... Э, у меня было не так уж много времени. Я вот по турнирам, пока заездил, и просто было лень мне вот это все сделать. И Я вот как-то плохо... Ну, как сказать, хватно ко всему этому относился. Типа, я должен был сразу это отправить. Я первый раз вот отправил, получается. через Я не через СДК отправлял первый раз. Я через что-то другое. Я забыл, ну, вот это... То, что ты мне говорил. Да. И она почему-то вернулась. И потом ты у меня что-то спрашивал этот... Ты же типа отправил, я потом сказал, вот только типа сейчас обратно отправил, и в итоге я поздно только уже отправил тебе, и там уж видосы все это выше Ну ты же понимал, что такой видос должен быть. Да, ну я думал, то что если вот... Нет, я по идее не думал, то что такое будет, честно говоря, то, что видос такой выйдет По идее то ошибся, надо было сразу просто, вот, сразу в тот же день отправить, как только это... Ну да, как закончили прокачку. Какая реакция у людей была? Вот играл на ланах. Мне говорят, мне говорили то, что у тебя репутация упала из-за этого. Это правда? Да. Репутация упала частично. Там некоторые люди все еще смеются там, ну как смеются, так шутя просто. Кем спики, когда встречаюсь с кем-то. Сейчас уже волнуемся. Типа что, комбо или нет или как? Да, говорит, а деку. Я этот ролик записываю и тебя пригласил, чтобы это просто убрать, чтобы решить этот вопрос, потому что, ну, я не хочу, я, я себя чувствовал плохо, ну, как плохо, мне хотелось э, как-то себя же успокоить и показать людям, что вот такие бывают ситуации, мне было просто неприятно. Но когда я понял, что про тебя плохо отзываются, даже и про игроки казахские. Ну, типа, понятное дело, ну хоть тебе и не 16 лет, тебе же 18-19, но просто такое ожидать, это очень жестко. И поэтому и это все произошло. Поэтому сейчас с этим роликом я надеюсь, что это просто пропадет. Ты, главное, извинился, ты, главное, сделал все как надо, отправил от компьютер. Как у тебя успехи в киберспорте? А, ну вот получается полгода уже прошло с этого момента за полгода вот я вот тогда собрал стак свой такие хорошие игроки которые ну не банеруют там с, с которыми мы там хорошо ладим. Вот собрались состав и вот уже играем где-то ну, месяцев 5. и за эти пять месяцев мы там много чего проделали сейчас вот э, многие турниры играем э, и вот на множестве турниров в Казахстане мы призовые места вот берем там второе третье вот такой mm -hmm. там вот недавно был турнир у нас э, от «Авангар», получается и там кастеры были Ленин и этот. А, блин, забыл. Ленин и кто еще? Тафа, Ленин и Тафа. Там вот момент есть. Один момент. Давайте вот отправлю его, просто посмотрим, что Окей, давайте посмотрим прямо сейчас. Давай. Никого посмотрит этот недостаток, Вот, что пропуск Здесь два кила от Нюкса есть уже сейчас. Его должны сейчас зажимать, но он делает третий минус. Четвертый мантоп! Ну давай, может, учить хватит. Именно так АМКЦ делают. Папы, тафы. Спонсоры Windows 10, ров? Ну там так реально были, Спонсоры турнир Ой-ой-ой. А ты я вапер? Да, вапер. Этот турнир на самом деле должен был на ХЛТВ проходить. Ну там что-то... Не знаю, что-то не смогли решить с этим, и в итоге... его. А да. какой был призовой? Там призовой там был 7000 долларов, что ли, что-то такое. Так, ладно, смотри, все, я надеюсь, что мы все уладили, и больше, пожалуйста, такие просто не делай, потому что, ну, как бы это ни звучало, но, мне кажется, никто бы это не простил бы. Но это просто полевок был настоящий. Но то, что ты меня ударил с друзей, либо закрыл личку, я тебе не мог писать, но это же вообще неадекватно. Да, понимаю. Ладно, все, удачи тебе в киберспорте, жду успехов, и у -у -у. Я... Yep. я пойду, давай. Удачи. давай, удачи. Давай, Владик Фокин, тот человек, который встречается у вас в пранках канала с Джобовой, возможно, уже в ТикТоке, в общем, парень, который играет очень много в игры, стримит, и я решил его поддержать, мы приехали в Псков именно из-за этого, посмотрели, как у него все происходит, поняли, что там все плохо, и решили подогнать от кресла до... Наушников все от начала до конца мы обновили. Сейчас он играет, ему по кайфу он играет те игры, которые не мог раньше. Ему все нравится, нам приятно. Рассказывай, как тебе все, что произошло, какие у тебя впечатления по компьютеру, по успехам, по карьере твоей мединой Да, слушай, супер, на самом деле я тебе очень благодарен. Вещи, даже рубашку одел, все ради тебя, Эрик. Как тебе Это... кресло? А, кресло супер, слушай, вообще прям офигенно. У меня братан его пытался все отжать, и там друзья приходили. Ну, короче, все пытаются отжать, вот, понимаешь, как бы. А, но нет, я, я держусь, я не отдаю никому супер. Максимально удобно, гораздо удобнее, чем сидеть на моем транспорте было. Слушай, э, как у тебя с компьютером? Не было никаких проблем? Не, проблем, слава богу, не было, потому что я думал, что, блин, если что-то случится, то все там... Потом да, уже... там гарантии у нас же нет, у нас же это все подарочно. Все придется как-то за свой счет, да, там это... Вот, фу-фу-фу, как говорится, стол побил, не было, не было проблем. Вот это прям. Ну это хорошо. Ну, в целом доволен, да, все хорошо? Конечно, доволен. Я, блин, я тебя всегда вспоминаю. Меня очень много в тиктоке узнает именно Из прокачки. зрители. Да, воу, воу, воу. и пишут, типа, ты был в прокачке. Ладно, Владик, я тогда э, ушел, я сейчас делаю сборку со всеми, э, кому подарил пока. Пойду сейчас к Ване. Только ссылочку ну, на мой второй канал там. Кстати, вот скоро... Да, скинь ссылку ВКонтакте. Вот. Спасибо огромное тебе еще раз. Ты просто лучший. Кстати, поздравляю тебя с покупкой новой БНВ. На старый ты меня не покатал, но надеюсь, когда в Питере, буду на новой покатать. Хорошо. Все. Давай. Твоим зрителям можно там счастья, здоровья и всего самого хорошего и наилучшего вам. Вам и вашим близким. Пока-пока. Пока. Ваня это ученик лайфхакера, который самый родной для меня, потому что я с ним контактировал очень много в жизни Поэтому с ним, его я лучше всего знаю Что могу сказать? У него сейчас учеба на первом плане По факту все правильно Он выбрал это, главное, чтобы у него сейчас все получилось По сути у него такая учеба, что в перспективе это хорошая заработная плата Поэтому почему бы и нет Сегодня он расскажет вам, почему он перестал играть в CSGO и какие у него планы на будущее Так, Ваня, рассказывай, что это такое Здорово. Что где то вообще? Я. Я сейчас вот в процессе, так Вы... сказать, переезда, если ты можешь заметить. <laughs> вот. Уехал с Васьки? на Ваське? Нет, на Ваське. Тут же, в том же дожилом комплексе, где жил, рядом буквально, соседний дом. А сколько она стоит дороже? Не З... хочу цену на всех афишировать, вырежешь, окей. Не, скажи, а... на сколько я? На тысячи дороже, на тысяч дороже. Ну, скажем так, на. На 6 тысяч дороже, чем была 106 тысяч рублей, ты серьезно? Ну, так получилось, да Слушай, консионеры есть? А что изменилось тогда? Квадратура, два раза больше площадь стала Потому что, ну, ты сам помнишь, ты же был Ну да, чувак, это три шага, три квадрата как будто Да, здесь, грубо говоря, добавилась еще такая же комната, как у меня была По размеру, вот, поэтому А здесь живешь? Ну, нет Сейчас как зарабатываешь? Э, слушай, пока вообще хочу, но вообще у меня никак не получается. Думал, что начнется сейчас в связи с коронавирусом, э, универ перейдет на дистанционку, времени больше свободно появится, но это была вообще ошибка. Потому что у нас на дистанционке нас завалили так, что вот я кое-как сейчас разгреб все свои долги. Если бы не этот компьютер, который ты мне дарил, то я бы не знаю, что делать, серьезно, потому что ну, ноутбук просто не вывозил бы те вещи, которые от нас там просили, а, вот, я вот, я же говорю, только буквально там в 20-х числах у нас закончилась сессия, сейчас я переехал и буквально вот в пятницу я лечу к себе домой на практику, а, на все лето, потом возвращаюсь, опять учеба и вот Короче, все... забей, как, как... Да. стример у тебя нет времени. Я очень, я хочу сейчас, хотел начать, но ну, может бро, осенью как-то стабилизируется. Да, да, да. Как, да, тебе -то как тебе тачка? Как тачка? Я видел, подожди, почему это не спустился? Короче, мы снимали ролик про новую тачку под его домом. Для... Прям... Я, я расскажу, как это было. Я Давай, расскажу, как да. это было. Я, я, в общем, у меня, если ты помнишь, квартира, да, она была, выходила, получается, ну, окна выходили на солнечную сторону. У меня в квартире было очень жарко, очень. Вот здесь блака, я же говорю, здесь хотя бы ну не так душно. У меня в квартире это было... Ну, ты, ты помнишь, где была да, да, да, жаркая да, да. жара просто в Питере. Я выхожу на балкон просто постоять, как бы ну жарко, все. Я видел, я потому что, ну, начнем с того, что там очень много блогеров снимают машины. Это, ну, хайповое место, согласись, стало почему-то. Там академик постоянно снимает обзоры, Булкин я видел, Потому снимал. что там аретная машина, аретная компания по машинам и и недалеко ну, уезжая, можно заснять. И да. так, ну, ну и пустота да, там такая. Да, да. Ну это на васке Они переехали сейчас немножко в другое место. Ну не суть. Я видел, э, как э, стояла черная машина. Я, я, я просто не понял, что это ты. Я уже когда зашел домой, открываю Инстаграм и вижу, что это ты. Выложил историю. Я такой, воу. Типа. Я просто, я же говорю, если бы я увидел, что... Я не понял, что это вы снимаете машину. А ты сфоткал? Нет. Каждый раз фотографировать как... Кто-то снимает обзоры, ну вол зачем? Нет, я уже понимаешь я уже примерно издалека. Я я уже понял, как выглядит издалека. Там академик, Булкин. Они часто там снимают обзоры. Я уже вижу то, что ага, там приезжает, снимает. Ну, зачем людям мешает работать, правильно? А я же говорю тебя, ну просто я не увидел. Вот, но машина про огонь. Прокатишь, да, прокатишь. Ну хочешь, ну да, на днях можно. Блин, слушай, ну хотел просто, я же говорю, тут... я могу к тебе подойти, в принципе, я что вообще рядом да. Посмотреть, ну, хоть что такое 3 секунды до сотки Ты перестал играть в CS GO, перестал меня смотреть? Ну, редко ролики смотрю, но про Сайбершок я все новости знаю Ну но, А ты играл на нем? Да, играл, вот ну... как-то вот вернулся в CS, поиграл на Cybershock, там с друзьями паркаток скатал Да, классно? Классный сервер, хороший Блин, чувак, ты стал в возрасте шуток Ну как-то, как-то по-другому складываются сообщения. А родители? У них всегда была реакция типа все честно, он не будет потом у нас просить бабки, не будет обратно просить компьютер. А это, да? И как они это восприняли в итоге? Ну факт, ну просто реально как-то забавно все это выглядит. Ну, они сначала, ну, как и было до этого, они не приняли, а потом, когда они уже поняли, то, что раз вот у тебя там аудитория большая все, то ты не будешь просить обратно. <мыл> ну, ладно, сейчас диалог как раз к этому приходит. И я сейчас в говне. Можешь его обратно выставить в браске? Мы сейчас купили рекламу у Мармока, видел только что? Да, видел, видел. Да, Вот, поэтому верни, конечно. Ладно. Ярик! Я не знаю, я, наверное, с тобой еще поговорю через два года. Только уже в, в жизни. Я надеюсь, что доволен. И главное. Да, и главная моя цель, это чтобы вот эти вот подарки, они бы не уходили бы говном каким-то в конце. То есть я хочу дарить подарки вот эти вот. И все, и чтобы не было бы геморронь никакого. Я хочу, чтобы это были, были бы просто вот идеальные приятные подарки, которые запомнятся на всю жизнь, а не какие-то там осадки были бы. Я надеюсь, у тебя так и останется. Но в CSGO нужно тебе вернуться. Мне кажется, а ты вернешься. Мне этим. кажется, ты вернешься. Я... Да, это сейчас а так. Я, вот, я когда из КСГ уходил, я через год опять в нее вернулся на полгода. Потом опять ушел, опять надоел. Ну, я не знаю. Сейчас думаю над этим. Окей. Okay. Ладно, Ярик. Удачи тебе. Я пойду сейчас с другими общаться. Я давай, э, давай. решил сделать ролик-напоминалка, э, ролик-воспоминалка о том, что происходило и что изменилось у людей. Пойду сейчас наверх к Матвею. Помнишь Матвею? Давай. Да-да, помню. Окей. Давай. Матвей это тот человек, который выиграл меня на имке 2 на 2, и я понял, что он читер. И это какая-то какашка. Но в итоге он оказывается обычный хороший игрок, которому было на тот момент около 13 лет. Мне показалось то, что он хорошо играет. И вместо того, что я его назвал читером, там на стриме начал высказываться не очень. Потому что реально играл как читер. Вы только посмотрите, запись, она сейчас у вас появилась подсказки. Это какой-то кошмар. Хотя он, давайте не буду вас мучить, она у вас сейчас будет на экране. Да ладно, Матвей из Нави реально играет. Да ⁇ па, да. Подожди, я не верю в это вообще. То есть, что-то он не отдает, вообще, мне киллы. Это было все подозрительно, поэтому, когда я проверил его ПК, с ним пообщался, я решил, что все-таки ладно. Подарю ему ПК, почему бы и нет, э, нужно за свои слова отвечать. И вот чем закончилось. Матвей, тебе уже 14 лет. 15 А когда мы снимали... Сколько было? 12 вроде бы. Да ладно, три года? 12-13, что такое. Нормально. Нет. Расскажи, какие у тебя успехи, остался ли ты в CS и какие у тебя успехи именно в своей индивидуальной игре? Да, вот, когда до компьютера у меня был третьего фейста, сейчас вот сколько я играл, и апнул 2700 эво и сейчас продолжаю дальше играть, собираюсь переехать и начать серьезно играть. У тебя 2700 эво Да. А было до записи? Первый ролика. Третий левел. Третий Третьего, Третьего? Да. Слушай, это очень круто. Это... <laughs> это нормально. Окей. Стал лучше играть аимки. Не знаю, даже давно аимки не играл. То есть проверять не стоит? Нет. ха <laughs> ха Хорошо. Кстати, после этого ролика сыграл с Матвеем Аимку 1-1. Он меня вывел 16-12, красавчик. Yeah. Yeah. Матвей, а у тебя сейчас... Какая карьера вообще? У тебя есть фаны? У тебя люди читают? Или после выпуска уже все прекратилось? Да нет, после выпуска все забыли уже. 50. Все забыли? Да. Ну я оставлю ссылочку на тебя. Ну, 2700 лэл в, в, в 15, 15. лет. <laughs> Это нормально. Когда тебе будет 16? В октябре в этом месяце. В этом году. В этом месяце? Слушай, ну, по, по сути, если у тебя есть результаты, ну... Уже можно э, играть все турниры. Мне интересно, как ты играешь. Вот честно скажи, будь реалистом. Играешь на 2700? Играешь как да, команды да. Были ли у тебя команды? Команд мне ни одной не было. М вообще, остался довольным? Или есть какие-то недочеты? Есть, есть какие-то негативные моменты вообще во всей этой истории? Или все хорошо? Нет, все хорошо, негативных не может быть даже. Нет, все в порядке. Окей, а родители как они вообще на это смотрят, то что халяв на компьютер стоит? Ну, они обрадовались, и все, как бы. Ну, я разрешаю много играть. М -м -м. Ладно, ружище, Матвей, давай прощаться. Я через годик, полтора с тобой свяжусь еще раз, либо пораньше, если ты пробежишься куда-то, хорошо? -м -м, хорошо. Ну, все. А с на и тренируешься? Да, я наиграл там около 70 часов, и мне все нравится. Все, правда хорошо? А есть какие-то минусы? Да. Может быть, какие-то проблемы с FPS? Ну, единственное, что вот до этого играл себе бершок до обновления, там, короче, ты мог сразу после бершок играть в фейс. а сейчас там что-то сделали, и приходится перезаходить в игру. Да, при приходится перезапускать, да, обязательно. Да. Но при запуске это хорошо для CSGO. Это игра такая логучая, что при запуск помогает. Так, ладно, дружище. Давай, я жду от тебя результатов. Ссылку на паблик оставлю в описании. Я думаю, что люди подпишутся, следить за тобой. Поэтому будь активнее там, хорошо? Хорошо. Ну, все, давай, удачи, бро. Всем пока. Экземпл, это топ-1 России в одно время на фесте, если что. У него было слишком большое количество Элла. Я поверил, что он может играть. Но в итоге, после прокачки пока он как-то перестал играть в эту игру. А все потому, что есть одна причина, о которой он расскажет в этом ролике. Очень неприятная, но... Прокачать человеку, который занял топ-1 России, мне кажется, нужно было, потому что это как минимум один человек такой. Он был первым, поэтому не прокачать было бы грехом. Здорово. Привет. Расскажешь, кстати, ты бы <зовы> Да, есть такое. Много играешь с компьютером? До последнего времени особо вот. То есть, я сразу скажу, Экземпл не может сейчас играть. После прокачки он думал, что компьютер его станет лучше, э, исправится та проблема, которая была с пролагами, но она не изменилась, Все дело оказалось в его электричестве в доме, в его районе, оно с перепадками каким нибудь да? Просто смотри, в чем еще дело. Я раньше уже на другой квартире жил, и у меня там не было этой проблемы. Вот на той квартире я прям, ну, апнул 5000 L, типа, играл очень хорошо, как но ну, мне кажется. Только я переехал, сразу вот у меня какие-то... Начались проблемы с игрой, скажем так. Я думал первое время, ну это просто какой-то спад. Потом я сходил на Лан, короче. И там на они были мониторы 60 Гц, и там игра была плавнее, чем у меня дома, короче. И вот так я понял что что то, что что-то не так, короче, с моим компьютером. Потом я связался с тобой, думал, если купить новый компьютер, это, это пройдет. Но, как видишь, не проходит. Ну с другой стороны, 15 тысяч, ты в другой квартире, бро. Я думаю, что где ты живешь, там это столько ну... стоит. 15 тысяч в месяц надо платить, да. Я пока пытаюсь вот деньги найти. Но вообще такая тема, то, что я, возможно, перееду в Питер, к чему жить. Там посмотрим уже. Mm -hmm, да. есть... А по девайсам? Девайсы... По факту, по факту говорю, У нас по нет факту... никаких спонсоров. Uh... Говорю по факту. Клавиатура, короче, начала дабл кликать через полгода. Не знаю, может быть, это какой-то брак. Но у меня половина клавиш кликает. HyperX? Да, HyperX, all PS, по-моему, называется. Мне это не первый человек говорит. То есть и... Эмиль Шейн сказал, что X у него дабл кликает, влагает, и кнопки да. вылетают вообще А кресло нормальное? Кресло отличное, ну мышка единственное, не особо не понравилась по форме чисто, если Так, сенсор может быть там неплохой, мышку вот заменил Наушники? Наушники вообще отличные Вот по наушникам без шуток говорю, ну так извините, но я, я Хайперах получше слышал КС слушал Вот именно какие у тебя Да-да, я согласен я Почему-то они как-то получше с CSGO работает. Ладно, я тебе желаю а Эту ситуацию, которая у тебя с компьютером, я ставлю пост его ВКонтакте на его паблика, и именно этот пост. Вы можете прочитать, посмотреть ролик. Может быть, именно у тебя эта проблема, и поэтому ты не в Na'Vi из-за этого. Не, бешут, говорю. У меня в Грузии такая была проблема, я после этого поста понял. Окей, дружище, все жду тебя в Питере, потому что Питер это. Еще никто не прижал в Питер и не проваливался, бро. А уф. Ладно, давай тогда. Давай, давай. Удачи. В общем, Ваня. Да, давай. Какие у тебя дальнейшие планы? Все? Учеба, учеба. Военная учеба. Какая? Да. Военная? Не-не-не, дядь, так не шути, пожалуйста Нет, на самом деле, да, учеба, она никуда не девается Как бы надо уже закончить, потому что по факту осталось, ну, четвертый курс закончил А что ты будешь делать после учебы, в чем прикол? вот ладно, смотри, все, ты завтра заканчиваешь учебу, диплом защищаешь, что дальше? Вот куда ты идешь? Какая работа? То есть у тебя есть вообще понимание, что ты будешь делать? Я могу даже вот такой тебе пример привести в том, что как вообще состоит наше обучение. Если это интересно, я могу тебе рассказать. У нас мы проходили практику на втором курсе. Нам должны были дать корки, которые... Сертифицирует нас о том, что, ну, как получается, дополнительное образование, что мы не просто какие-то люди, а мы уже полноценные горные рабочие, и мы как бы, ну, условно пропуск под землю. То есть у меня же шахматная подземное строительство, правильно? Рудники ага. всякие там, вот это вот все, чтобы мы нас пускали под землю, нам их не выдали. Сменился, вышел какой-то новый закон, и мы как раз в этот год, когда мы проходили вот, э, вот эту практику. И Я сейчас, когда у меня четвертый курс, я мог поехать условно э, в Норильск, да, вот куда... Чувак, так, мне кажется, это хорошо, что ты не поехал? Э, я мог поехать на Рильск и заработать примерно э, на налог на твою BMW, плюс-минус. За месяц? За полтора месяца. Да. Ты, там... Я... там... Да, там таких там так, хорошо платят так, так. вот но суть в том что сейчас первое это коробка вирус а второе это Чё? коробка вирус там на ютубе не банят за такой, нет? Я просто... А, а, хорош. Чтоб не выцветилось ты. Да, да, да, чувак, реально не Вот. Второе, отсутствие как раз-таки этой корочки, я не могу туда попасть. И в итоге... И сейчас дистанционка, сейчас никто ничего не может тебе предложить. Я сейчас нашел просто какой-то завод который занимается чем-то, и я туда поеду, я вообще не знаю, куда я еду. Ну, благо, он у меня в городе находится, поэтому с жильем как бы там проблем не может быть, а плюс еще и жилье искать. Короче, ничего не понял, что у тебя будет, но буду ждать. Я сам не знаю, что у меня будет, вот. Главное у тебя компьютер жесткий. Не ломался еще? Я могу тебе так сказать. Сейчас рекламу тебе не платили, но я... Честно могу сказать и заявить, то, что HyperX это... Это the best. Вообще... Ну, но... конечно, получше будет, но... Прошлый могу... человек сказал, что клавиатура у них HyperX не очень... Но по поводу клавиатуры я как раз таки и хочу сейчас сказать. Я на стриме, получается, я сидел со стаканом воды и хотел налить себе воду из графина. И да. в этот момент смотрел во второй монитор в вебку, как я это делаю. Я понял я понял, если смотреть сверху, у меня вот здесь был стакан и вот здесь был график, а под ним клавиатура. И я прям вот так на клавиатуру выливаю воду. Она начинает вся моргать, вся кликать, и это все в катке происходит. Это катка была прям, да. мы играли. У меня все начинает моргать, все, я думаю, ну все, 12 тысяч, я такой, ну все, как бы хана клавиатуре. Но... Прошло, э, я ее на сутки оставил, просто выключил, просто она лежала. Я ее просушил феном, думал сейчас все заработать, нет. Она пролежала сутки, с ней все хорошо. И еще один раз я на нее провер... перевернул стакан с водой, тоже сидел и ел за компьютером, вот так что-то рукой махнул, пролил. И второй раз я вылил на ном под колу. А кола сейчас... это уже опаснее, да? Она там... Сейчас она, она работает. Она липкая? Она... Все нормально. Вот, нет, под свечом вот это вот коричневая кола осталась, но не залипать ничего, все. Поэтому я больше за столом никогда не ем, ну его Ваню. Ладно, и, все, и... Ваня, давай, удачи. Потом прокачу да, тебя. Да, окей. Хорошо, давай, давай. давай, давай. Молодые люди, спасибо большое всем за просмотр этого ролика. Я жду вашего лайка. И подпишись на канал, если ты впервые, попади в историю. И не забывай, что мы не просто YouTube-канал по CSGO, а что-то больше. Я очень рассчитываю, что это именно так. Пока.